Оправки тип 1880 предназначены для установки шпинделей станков сверлильных патронов и прочие оснастки с укороченным инструментальным конусом Морзе. Эти оправки имеют хвостовики с конусностью 7 к 24 размерностью от 30 до 50 для установки в шпиндель станка. С другой стороны, оправки имеют укороченный инструментальный конус Морзы от 10 до 24. Оснастка насаживается на оправку, после чего в сборе устанавливается в шпиндель станка.